Привет, меня зовут Виктор и сегодня мы поговорим с вами о кресле Barsky Game Mesh. Это первое геймерское кресло, которое создано с применением обивки типа сетка Fine Mesh. В чем преимущество данного типа обивки? В первую очередь это высокая воздухопроводимость, поэтому сидящему на этом кресле никогда не будет жарко, не будет спина потеть, и так далее. Вторым неоспоримым преимуществом сетки перед другими типами обивки является ее натяженность. Иными словами, она полностью поддерживает спину человека, рассеивая вес по всей своей поверхности. При этом она очень-очень прочная. Вторым неоспоримым преимуществом этого кресла является размер спинки. У меня рост 1,86 м. Как видите, Моя голова полностью хорошо поддерживается с помощью подголовника. При этом люди, которые будут иметь рост больше 1,96 шесть, и более, точно так же будут комфортно себя чувствовать. Внешний вид спинки тоже нам указывают на то, что мы имеем дело с геймерским креслом. Обратите внимание, эти агрессивные формы, эти переходы, это все еще больше подчеркивает уникальность. Этой К тому же в спинке установлена регулируемая поясничная поддержка, которая позволяет правильно под себя настроить, испытывать максимальный комфорт и снять некоторое напряжение со спины. Немаловажно также строение сиденья у марских гейммэйш. Оно очень широкое, поэтому люди даже с довольно большим весом и по большими габаритами будут себя чувствовать в нем комфортно. Плюс ко всему по бокам сиденья представлены боковые поддержки. Это создано для того, чтобы человек мог в полной мере удобно расположиться и себя комфортно чувствовать. Отдельно стоит упомянуть и про подлокотники. Очень часто бывает, что мы играем либо на PC, либо на консоли, либо непосредственно на ноутбуке. И тут как раз подлокотники имеют большое-большое значение. Почему? Смотрите, в марский GameMesh подлокотники можно регулировать не только по высоте в зависимости от высоты вашего стола но также и по направлению повернув их во внутреннюю сторону можно свободно работать и играть непосредственно на ноутбуке ну и точно так же для релакса использовать если вы там идите в по примеру, во время фильма, просмотра фильма либо когда отдыхаете с друзьями для того чтобы удобно расположиться в кресле и играть в свои любимые игры на консоли если у вас, к примеру, телевизор располагается на стене в кресле присмотрено Специальная консоль для ног, которая позволяет поставить на нее ноги и, соответственно, расположиться с геймпадом непосредственно в кресле. К тому же, возможность настройки угла наклона спинки только еще более способствует этому. Как это выглядит? Кресло спинки можно регулировать до 45 градусов, то есть можно свободно откинуться и зафиксировать нужный вам угол наклона спинки. Выглядит это следующим образом. Отщелкивается управление. Выбираем, задаем нужный угол. Фиксируем. Пожалуйста. Если необходимо дальше откорректировать положение, поджали. Фиксировали. Все элементы управления креслом находятся с удобной правой стороны. И далеко до них можно дотянуться. Первый элемент управления это стандартная настройка по высоте. Второй это управление углом, углом наклона спинки, то есть здесь отжали, освободили, либо зафиксировали. Особого внимания заслуживает крестовин этого кресла. В чем же его, ее э, особенность? Ну в первую очередь это накладки. Очень часто бывает, когда мы сидим, мы ставим, располагаем свои ноги непосредственно на самой крестовине, дабы ее не поцарапать, мы предусмотрительно сделали специальные накладки, которые позволяют обезопасить целостность. Ну и соответственно обеспечить максимально красивый эстетичный. Подведем итог. Кресло Барский GameSh Это современное, эргономичное, удобное кресло, которое придется по душе абсолютно всем геймерам и не только. Кресло выпускается сразу в множестве цветовых решений. Там порядка 7 цветов. Красный, зеленый, желтый, синий, фиолетовый, серый, белый и так далее. Более подробно о кресле вы сможете прочитать непосредственно в нашем интернет-ресурсе «Парский Спасибо вам большое за то, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.